сегодня замечательный день сегодня все мы стартуем инициируем активируем открываем все мы это кто это ожидающие этого события этого марафона стартуем инициируем наш путь наш путь в 7 недель Новизны, апгрейда, создания нового себя, новой конструкции. И меня зовут Зверуха Ирина. Вы попали на территорию проекта Платформы Путь интуиции». это образовательный проект с иным образованием, фундаментальным жизнеутверждающим. И сегодня с вами буквально в ритме своего жизненного ритма, графика рабочего дня. Стартую этот марафон. Данный эфир является для нас с вами просто таким на старт, внимание, марш. Да? Вот мы начнем с вами уже сами практикумы Работу, перезагрузку, деконструкцию, знакомство с тем, что такое структура, что такое центры, что такое чакры и, конечно же, саму практическую работу. Того, чтобы большее количество людей смогло узнать о том чем мы с вами здесь занимаемся мы это семинаристы проекта путь интуиции И, собственно говоря я на этой страничке сейчас делаю данный эфир специально без ютубных ссылок без закрытых вебинарных комнат для того чтобы все у кого были импульсы а что же это интереса или же все-таки импульсы уже э активного интереса, а я хочу попробовать, смогли понять, э туда, ли, туда ли тянет. И Я немножко представлюсь. Меня зовут, повторю, Заверуха Ирина. Я основатель этого пространства «Путь интуиции». являюсь практикующим энеопсихологом, астропсихологом, энергоинформационным целителем и руководителем проекта, где происходит обучение развитию своих способностей, сверхспособностей. И в целом, собственно говоря, обменом техник, практик, которые позволяют жизнь сделать более счастливой. Подгонять, открывать себе континуумы своей более счастливой конструкции, более счастливой судьбы и, собственно говоря, перестать бесконечно вечное количество раз заниматься апгрейдом, какими-то отработками, что сейчас очень модно, скажем так, тренд самый настоящий на чистки, на практике. Мы в пространстве «Путь интуиции занимаемся тем, что немножко идем ускоренным путем, то есть мы знаем о том, что живем в квантовой мерности, но мы мастера проекта не просто живем но и пользуемся этими условиями то есть не просто знаем имеется ввиду а пользуемся этими условиями и приглашаем остальных к этому также и этот марафон чакральная чистота он будет немножко отличаться от той версии которая была у нас инициирована три года назад то есть в этом марафоне участвует уже колоссальное количество людей в чакральной чистоте, и здесь используется слово чакральное для того, чтобы немножко придвинуть сознание к пониманию, о чем будет идти речь, но на самом деле он не привязан к восточным метафизикам, к каким-то религиям или философиям, то есть слово чакра — это просто более-менее понятное по смыслу, для большинства людей, которые интересуются устройством себя и уже немножко почитывали или знакомились с тем, что мы не просто биофизическое тело, что мы не, не просто такой физический материальный робот, но у нас есть еще структуры, которые называются разными телами, это энергоинформационные наши оболочки, и мы познакомились со своей психикой, психологией, немножко знаем, что такое соматические спектры нашей реальности, но. В Путь интуиции, в практике мы, конечно, знакомим со всей многослойной структурой человека, разбирая на уровне, называя это уровнями сознания. И в моей технической базе, как правило, звучит слово ИЦУ, это аббревиатура, и ИЦУ это называется информационный центр управления. Но если бы я написала вам марафон по очистке информационных центров управления, вы бы меня, скорее всего, не поняли. Или же поняли бы превратно. Когда мы создаем название, которое звучит «чакральная чистота», то более-менее это... Большему количеству людей, понятно. Но в марафоне мы, конечно, раздвинем рамки сознания и познакомим с той терминологией, которая более современная на сегодняшний день, более научная. Наука с душой это слоган, да, вот который я привязываю к проекту Путь интуиции и всему тому, чего, чем занимаюсь. То мы не метафизики, не эзотерики, хотя и этот спектр знаний нам тоже доступен. Мы ученые, которые встраивают, встраивают свою рациональную часть в обычную жизнь, практики. И как это делать легко, играючи, как это не разделять где-то там мой быт, а где-то ты и какие-то разные разные э, роста или же как бы это еще назвать э, духовного духовной вертикали до да, восхождения в духе это все на самом деле может быть у нас э, целостный может быть у нас э, Единым может срабатывать как конструкция, в которой мы себя прекрасно чувствуем и никуда не перемещаемся, не выбираем, ничего не выбираем. Вот В марафоне Чакральная Частота на протяжении 7 недель мы будем с вами учиться вот этому искусству, уплотнять свой фокус сознания в центральной точке, которая является наше сердце. И это единственное место, из которого мы можем жить вот в этой 3D-матрице земного мира, присутствуя все время одновременно везде, везде присутствуя. То есть когда я, я этому всего вас буду учить, немножко знакомить, рассказывать, У нас с вами будет в марафоне 7 э, сатсангов, э, потому что он для... 7 недель и э, каждая неделя э, будет нами посвящена работе с определенным ицу то есть э, определенным энерго э, информационным центром управления или чакрой начнем мы с нижних базовых корневых и будем двигаться с вами по вертикали вверх э, наблюдая свою реальность э, интегрируя свои новые силы новые конструкции в, э, в свою реальность открывая себя, себя на визне себя, скажем так, какой-то степени, рождая себя из себя, себя свет, из себя физического аспекта. Ну и, конечно же, в этом пути убирается очень много ложного, проблемного. Поэтому я сегодня писала такие фундаментальные, да, включающие нас и наше внимание понятия, да, вот, например, «страдание» — это конфликт, конфликт нашего сознания с текущим моментом. Ну и дальше я там писала также «боль, болезни» — это конфликт нашего тела и нашей души с текущим моментом апатия уныние нежелание жить это конфликт всей нашей структуры всей нашей конструкции с текущим моментом и вот таких вот штук в жизни людей очень много очень много сейчас особенно потому что наш год человечество, цивилизации очень труханул, скажем так. И я, как практикующий анеопсихолог практикующий и целитель, конечно, прекрасно понимаю, что последствия стресса, устойчивого стресса, в котором пребывало большое количество людей, последствия вот этого устойчивого стресса, они могут быть намного значительнее, чем потери, которые мы наблюдаем в виде вот, вот этого коронавируса, да, и всех экономических пауз, и э, таких э, затишей или перезагрузок. То есть, когда мы находимся в позиции такого купола страха, когда нас накрывает неизвестность, когда мы теряем свои старые конструкции, но не понимаем, как воссоздать новые, или где их взять, или как нащупать вот эти какие-то границы и опоры, вот эти последствия они намного, они намного, они намного важнее и даже в какой-то степени значимей, чем наше беспокойство о том, чем мы будем завтра заниматься, если мы потеряли работу, чем с кем мы будем жить, если у нас распались отношения и в целом. вот Просто не хочется, знаете, как бы сейчас копать эту тему и вгонять вас в какие-то тревоги или беспокойства, но это действительно так и Конечно, весь спектр и моих коллег об этом знает, и все стараются создать более-менее адекватные, ресурсные проекты, создать обучающие программы, создать пространство, где можно получать опору, объяснять, что происходит и как, и как нам жить в этом всем дальше. Но мы в своем проекте ⁇ Путь интуиции ⁇ решили сделать все-таки в ногу со временем, да, ощущая потребность в этом, небольшой спектр обучающих программ. И вот данный марафон, который я инициирую сегодня, но я повторюсь, он у нас стартует в понедельник, уже начнем работать. И в группе, в которую добавят вас помощники, кураторы, администраторы проекта. Будет уже идти знакомство. Я тоже вас всех люблю. Спасибо большое за комплименты. Спасибо большое за ваше время. Вы тратите сейчас свое время на просмотр этого эфира, несмотря на то, что он всего лишь ознакомительный. Я хочу с вами обменяться своими мыслями, и, возможно, кому-то откликнется еще более настойчиво пойти в эту ответственность, ответственность в данном случае за свою жизнь, за знание, что с ней делать, за умение управлять своей реальностью. Мне есть чем делиться, поверьте, я очень много-много провела часов и лет практики, из 18 стран мира консультирую людей у меня очень большие результаты у клиентов которые изменили свою жизнь в лучшую сторону простите и моя жизнь тоже тому является свидетельством я не хочу озвучивать всех своих, как говорится, регалий, ологов, но их очень много, и иногда я их озвучиваю, потому что некоторым людям это помогает принимать решения. Но скажу вам откровенно, когда-то я бы, наверное, даже закомплексовала в эфире и покашлять, и что-то продемонстрировать какой-то... Несоответствие идеальной картинки Нашему представлению О феях и мастерах Но я все-таки продолжу Покашляла, перекашляла И вот в принципе Наверное Приблизительно так нами и происходит Игра в жизнь Что-то приходит, что-то уходит Для чего-то приходит И все это мы с вами учимся понимать Мы сюда Действительно пришли для того, чтобы насобирать максимально большое, огромное, доступное для нас количество спектров света. Лина, я всего лишь сердечно хочу вас искренне поприветствовать и пригласить в территорию ответственности за ваши жизни, за ваши судьбы, за ваши события, потому что никто, кроме нас, взрослых, зрелых, умных мудрых красивых неважно какого возраста неважно какого статуса неважно какого пола неважно в какой мы стране находимся никто нам не сделает хорошо кроме нас самих и это уже пора понять это нужно научиться осознавать в глубину в деталях и и мы, мы стараемся как можем если раньше мы жили во времена когда искали и создавали материальные устойчивые себе конструкции и э, старались быть гибкими на уровне и стабили... гибкими на уровне всех остальных своих спектров то сейчас нам очень важно научиться создавать гибкость в материи и быть достаточно стабильными как конструкции на уровне души и вот этого делать не не умеют пока все не все умеют это делать и в целом даже не все люди пока знакомы с тем, как устроена человеческая структура, что это такое, у нас там душа, где она, что это, как это. У многих в голове это находится на уровне «верю-не верю». Слово «дух» у многих людей вызывает ассоциации с дух, духовность, вызывает ассоциации с религиями философиями верованиями храмами или ашрамами и а это все очень далеко от реальности потому что независимо от нашей религиозной принадлежности нашего нашего происхождения нашего проживания нашего опыта нашего возраста у нас у всех есть духовная надстройка и мы все обдинаково абсолютно устроены нет каких-то исключительно особенных людей это все очень очень сильно обросло э, такими домыслами, знаете, как бы э, какими-то ассоциациями ложными, и э, я этими занимаюсь в своей жизни, что развеиваю эти домыслы, ассоциации. И еще раз, еще раз, вас искренне от всего сердца приглашаю э, в этом убедиться, вот, убедиться, э, прикоснувшись к великому, где в себе. То есть вот пойдите за импульсом, если вас зовет что-то, попробуйте, это не больно. У нас очень хорошее кураторское сопровождение будет. В марафоне «Чакральная частота» работают самые лучшие в этот раз, в этом особенном марафоне. Мои ученицы, мои коллеги, они уже мастера, и будут помогать, понимать понимать процессы, понимать, как реагировать на какие-то поднявшиеся процессы. Потому что, повторюсь, мы это эфир как фальстарт. Я начала эту речь, это приглашение. Учим жить живую жизнь, учим понимать, как создать на уровне своей психологической структуры устойчивость и стабильность в нестабильное время, и как свою разуплотняющуюся материю сделать более гибкой, при этом не теряя уверенность. Уверенность в завтрашнем дне это задача, это задача этого времени и если мы опираемся на адекватный спектр знаний, мы не падаем в такие, знаете, коридоры страха. Мы всегда боимся того, что нам неведомо. И буду делиться с вами своим опытом, своими знаниями, своими наработками, потому что их очень много за 12 лет практики, и нет сил молчать, как говорится, хочется видеть вокруг себя успешных, уверенных, здоровых, любящих друг друга, людей, живущих в мире. Поэтому каждый день этим занимаюсь. А в марафоновых, вебинарных практикумах наших, где идет групповая работа, происходит быстрое знакомство, скажем так, с теми инструментами, которые потом кому какие спектры откликнулись, мы начинаем изучать более по отклику да, своего интереса, более предметно, уходя уже в такое вот погружение. Да, будем работать с вами и через тело, и через цветогамму, и через понимание того, что за дни приходят, зачем приходят, как на них реагировать, что такое астрология в аспекте, научного подхода к миру к реальности Мне в целом очень интересно знаете исследовать жизнь опираясь на ее целостность. Наука с душой, я эту фразу уже проговаривала, это наш слоган платформы Путь интуиции, потому что восприятие такое скептическое, да, вот большинством людей из-за незнания на самом деле, из-за незнания, что это такое, начинают нанизывать разные свои какие-то ассоциации, называя что-то эзотерикой, что-то метафизикой, наверное, уже немножко должно быть, как говорится, тихо. Тихо признавайтесь в том, что э, во что-то еще не верите или о чем-то не знаете. М -м, научно это давно, и э, на сегодняшний день хочется, чтобы многие люди просто брали и жили, брали и пользовались, брали и применяли, э -э, не сомневались, не искали, не ну, как-то вот не спотыкали, что ли, об те или иные. Порошки, рожки в поисках мастеров, гуру или правды, четко опираясь на свое знание о структуре себя, о своей личности, действовали, идя в контакте со своим импульсом, своим источником. На марафоне мы вас с этим познакомим, расскажем, что такое ваша конструкция, как, как понимать все эти невидимые, да, потому что это действительно для глаз, для нашего разума, для большинства невидимые измерения тела, энергоинформационные наши тонкие грани и э, то, что мы видите, не можем, нам э, пока до сих пор еще кажется несуществующим. Но э, фраза ⁇ живая жизнь ⁇ это фраза, которая за собой э, содержит смысловую нагрузку следующего характера. Живую жизнь ⁇ жить ⁇ это значит чувствовать, чувствовать и быть в согласии, в контакте с моментом, а не в конфликте с ним. Когда у нас идет любой вид конфликта с моментом, с настоящим, с континуум нашего выбора, у нас происходят какие-то сбои, как у компьютеров, он почему-то не работает, пылесос перегрессом. И вот с нами происходят очень подобные явления, как в этих процессах себя вести, что с этим делать, куда бежать, потому что я очень часто слышу... Такие фразы «Я понимаю, что со мной происходит, но я не знаю, что с этим делать». Дорогие, мы именно этими будем с вами делиться. Не просто осознать, что что-то происходит, не просто понять «Ой, я выхватила у себя состояние, я гневаюсь или я боюсь». Делать что с этим, как с этим жить и куда жить. И, конечно, мы начнем этот марафон с такого, знаете, легкого анализа, с запроса, с аналитики своей системы. Мы спросим обязательно у вас, как кураторский состав сопровождающих, куда вы живете по нескольким, по 12 дорогам, основным дорогам нашей судьбы, да, среднестатистического человека. У нас с вами будут сатсанги, то есть это эфиры присутствия, мы будем заниматься и физическим телом потому что самое главное сейчас это практически внедрить полученный спектр знаний для того чтобы было применение это очень красивый путь потому что будем взаимодействовать в том числе с цветом с формой внедрять этот спектр развития своего сознания в свою бытность то есть привлекая свою семью, свое окружение, потому что каждую неделю мы с вами будем проживать в одном цветотипе да? вот, то есть будет рекомендация каждый день использовать предметы одежды, фрукты. Аксессуары, замечать этот цвет в своем пространстве, привносить этот цвет в свою жизнь, это очень красиво. То есть вас впереди ждет, знаете, такие семь недель радуги, потому что это будет и игра музыки, звука, это будет знакомство с теми возможностями мира, которые он дает, а мы их просто не замечаем. Мы это обесцениваем, мы это не замечаем, потому что нам кажется, это обыденным. И, знаете, нет никакой отдельной какой-то магии где-то взятой, чудес где-то на отдельных планетах, они все здесь, и те, которые счастливы, они это просто умеют алхимичить. То есть использовать, соединять между собой, применять на все сто процентов, а не на один или два или три. Вот это все ждет нас с вами в рамках марафона. Я искренне всех приветствую, кто уже осмелился на эту затею, на эту интригу, может быть для кого-то это наоборот просто прийти, по -по поинтересоваться, понаблюдать, и как работают веру. Вы знаете, всем рада, абсолютно всем рада и наблюдателям, и практикам, и смельчакам, и ответственным, и клиентам, и коллегам. Приходите, все, кому откликается, я буду с вами делать очень глубокие чакральные, высокочастотные, спектральные перезагрузки, помогая многим избавляться от старых шкурочек, которые уже не ведут вас в лучший коридор вашей судьбы, коридор, континьюм. Вы услышите очень много интересных слов для себя, потому что моя терминология это терминология человека космиста и конечно же самое главное создать для себя на это время потому что в марафоне вам нужно будет каждый день уделять себе приблизительно два до с половиной часа а это то время которое нужно себе создать где-то полтора часа утром и около часа вечером или в течение дня